здравствуйте уважаемые читатели и зрители информагентства ледокол мы продолжаем наши традиционные телемосты с нашими гостями из разных городов на следующей неделе мы поговорим либо продолжим тему убийства ссср наш цикл до да, который мы начали чуть ранее либо если у нас появятся какие-то вопросы критики нашей позиции или другие более насущные темы. Значит, мы как живой организм, естественно, будем на это реагировать. Вот. Вести сегодняшнюю передачу буду я. Вячеслав Мирвлитин, член Союза коммунистов и Столы. Вот. Поговорим мы сегодня как раз-таки в продолжение нашего цикла передач о Бувисли с То есть сегодня у нас третья часть этого цикла. Представлю наших гостей сегодняшних. Это наши товарищи из Хабаровска Дмитрий и Андрей. И наши товарищи, наш товарищ из Тольятти Платон. И наш товарищ из Тюмени. Сегодня он участвует впервые. Эдуард. Вот на в прошлой передаче во второй части, да, мы остановились как раз таки, но на двадцатом съезде КПСС, ну точнее не то, что остановились, а обсудили это и раскрыли эту тему, да, и попытки так называемой антипартийные группы во главе с Молотовым, Кагановичем и Малинковым противостоять действиям этой деструктивной силы и что из этого вышло. Сегодня мы как бы плавно переходим дальше и попытаемся разобраться, что что из этого получилось, но не то, что из этого получилось, что из этого получилось мы в принципе на предыдущей передаче разобрали. Вот, а как как эти деструктивные силы, как эти деструктивные тенденции стали развиваться и двигаться дальше. И в связи с этим, значит, я предлагаю уже это перейти, но ну, мы частично затронули 57 год. Вот. Я предлагаю это как раз-таки окунуться в это время. вот, И предоставляю слово товарищам Дмитрию Диденко, вот. рассказать, а что же у нас, на каком фоне в 1957 году это все происходило и чем, что в этом году вообще знаменательного такого произошло, что повлияло на, ну, в определенной степени на, на дальнейшие события. Я вот хотел бы рассказать, сказать, о культурной жизни Советского Союза данный, данный период. То есть мы примерно представляем себе вот внешнюю политическую конъюнктуру, мы примерно представляем себе, что происходило у нас там в правящих группах в этот момент. Ну, вот Какой же был культурный фон? Является ли, допустим, там наше рассуждение о каком-то возврате к капитализму, о каком-то отходе от социалистического строительства до досужими домыслами? Или это все-таки факты, которые мы можем подтвердить, да, то есть подтвердить на исторических примерах, оценить эти тенденции. Вот. Очень интересно в этом аспекте рассмотреть такое событие, как Всемирный фестиваль молодежи и студентов. То есть у нас в 1957 году как раз-таки прошел шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Вот. Он, значит, проходил в Москве и в ряде Интересно в этот момент да, вспомнить, что вот «Подмосковные вечера» как раз было песней, которая в этот момент и появилась. И однозначно можно сказать, что это было крупнейшее мероприятие того периода. То есть мы можем вспомнить сопоставимые по значимости, это только 19-й съезд КПСС, о котором Борис рассказывал в одном, наш товарищ Борис из Минска рассказывал в одном из прошлых видео. Где, собственно, объяснялось, что для советской власти, для молодого социалистического государства любое значимое международное событие было в первую очередь трибуной, на которой можно было открыто заявить о преимуществах социалистического строя, о реализованной на базе пролетарского государства марксистской концепции и о тех преимуществах, которые данные. Государства государство имеет перед государствами капиталистическими. Очевидно, что это очень значимое международное событие. Но точно так же мы можем сказать, как... Получается, у нас была стычка. И если вот смык как бы всего мира и социалистического пролетарского государства. И здесь мы можем посмотреть, и как же вот этот стык проходил. Раньше мы помним, да, по тому, что, что такое были советские спартакиады, мы помним по тому, как, как, каков был ну, тот же 19-й съезд, что всякие такое события, оно активно демонстрировало, собственно, преимущество социалистической модели. Была умело организована работа пропагандистов советских, было, велась разрастительная работа среди населения, наглядно показывались разница между разным уровнем жизни, наглядно доказывались преимущества советской системы, которых было очень много. Однако, давайте обратимся к неким нарративным источникам. Они друг с другом пересекаются, и это мы можем посмотреть по кинофильмам того времени, по хроникам того времени, ну и по мемуарам. Я предлагаю обратиться к мемуарам господина Алексея Семеновича Козлова, советского и российского композитора, саксофониста, джазмена. Актера, публициста, писателя, автор книг, автор музыки, кинотеатра, кино и театральную постановка. Очень уважаемый человек. И как же он нам описывает ситуацию того времени? Советские люди после долгих лет тоталитарного контроля начинали учиться, открыто говорить и общаться. Ни туристы, ни бизнесмены в страну еще не приезжали. Дипломаты и редкие журналисты просто так на улицах не появлялись. Поэтому, когда мы вдруг увидели на улицах Москвы тысячи иностранцев, с которыми можно было общаться, нас охватило что-то вроде эйфории. Я помню, как светлыми ночами на мостовой улице Горького стояли кучки людей. В центре каждой из них несколько человек что-то горячо обсуждали. Остальные, окружив их плотным кольцом, вслушивались, набираясь ума разума, привыкая к самому этому процессу, свободному обмену мнениями. Данные, данные мемуары у нас а, опубликованы в 1900 а, дни, как, произведение «Как это было?» дни фестиваля. Автор, соответственно, Козлов Алексей Семенович, вот, ссылку потом прикреплю, чтобы товарищи могли проверить самостоятельно. Но ну, в общем, какой вывод мы можем сделать из данных строк? Есть ли у нас основания сомневаться, в... ну, это нарративный источник, согласен, но если у нас основания сомневаться в этом нарративном источнике? Особых нет, проверив его перекрестными источниками, такими как фильмы, такие как воспоминания других очевидцев, мы устанавливаем, что так оно и было. То есть мы, а теперь давайте оценим последствия. В самом центре социалистического государства ведется всерьез массовая пропагандистская работа. Работа настолько массовая, что улицы заполняются тысячами людей. Десант пропагандистов ведет работу с активными гражданами, молодежью, которая была предварительно свезена на данный фестиваль в столицу. А резонный вопрос. Подобное действие могло ли укрыться, остаться незамеченным для партийного руководства? Если мы предположим, что вся советская контрразведка, что все советские службы внутренней безопасности вдруг внезапно оглохли, ослепли, то подобное вполне могло случиться. Однако мы понимаем, что это 1957 год. И те самые люди, которые служат в этих органах, это все еще те самые люди, которые в свое время задавили Абвер. Они переиграли лучшую разведку мира в собственной игре. Поэтому предполагать о том, что они внезапно отупели и перестали понимать, что происходит, никаких оснований нет. И мы можем сделать логичный вывод, что подобные сводки донесения на стол правящим правящей номенклатуре на тот момент, уже клались. И какие же решения у нас принимались? А никаких. Марксистские пропагандисты массово работу не вели. Населению не разъяснялось, о чем люди говорят, что кто к ним приехал, что до них доводится позиция именно элит, что, им обсужд... что до них доводится уровень жизни неких определенных только слоев, этого американского общества. То есть в целом данная работа, данное мероприятие, вместо того, чтобы стать площадкой для донесения преимуществ социалистического строя, выполнила роль прямо противоположную. И предполагает, что подобный процесс мог произойти без контроля и одобрения со стороны, правящих, со, со стороны именно правящей группы, которая находилась в тот момент, в Советском Союзе во главе с Никитой Сергеевичем, да, это, мне кажется, несколько наивным предположением. Однако, если кто-то желает, может более подробно ознакомиться с данными событиями и мемуарами от них, ссылки я приложу к видео. Спасибо, товарищи. Единственный момент, который я хотел отметить, что если мы посмотрим, как именно в культурном плане проходили вот эти события, и предположим, что это были целенаправленные действия, да, то есть мы пока лишь всего лишь видим одну сторону, одну сторону данного процесса. Мы можем проверить ее с другой стороны, посмотреть, происходили ли подобные деградационные процессы в других областях, например, в экономике. Вот данный вопрос, я думаю, что также нужно отметить. Спасибо за внимание, товарищ. Согласен абсолютно, Дмитрий. То, то есть вот те тенденции, которые сейчас были освечены в культурной жизни, пропагандистской и так далее, они, они в принципе не могли не затрагивать, и я надеюсь, товарищи дальше это, эти вопросы осветят, не могли не, не затрагивать и другие сферы и области советского общества. Вот, поэтому в принципе я предлагаю продолжить наше повествование, так сказать, и предоставляю слово Платону. Здравствуйте. Да, кроме сдвигов, так скажем, в идеологической культурной сфере кардинальные, можно сказать, там революционные, не совсем слово верно революционные, скажем, кардинальные, очень резкие изменения проходили также и в экономике и системе управления государством. В частности, 1 апреля 1954 -го года было проведено последнее снижение цен на товарно употребление, потребления продукты. В 1958 году были ликвидированы машины технические станции. Это важнейший элемент всей нашей колхозной системы, сельскохозяйственной системы Советского Союза. Что такое был МТС? МТС снабжали, сдавали ковхозам в аренду технику. Они имели, опять, квалифицированные кадры по ремонту техники, по обслуживанию техники. У каждой МТС была своя нефтебаза, ремонтные мастерские и так далее. Предполагалось, что МТС станут центрами поселков городского, а потом уже и просто городов что туда будет стекаться молодежь. Кроме МТС непосредственно существовали еще машины-животноводческие станции МЖС. Они были организованы преимущественно в районах отгонного животноводства. Эти станции выполняли работы по сеноуборке, стрижке овес, силу с и так далее. Существовали также МЖС на 1951 году было 180 штук. Существовали также луго станции. Они были созданы для работ по осушению заболочных лугов. Помогали проводить синакосы колхозам. То есть они были, это примерно северная часть север европейской части России. Колхозы оплачивали работы МТС. В натуральной и денежной ставки вот э, хочу особо отметить что именно в натуральной это было введено до первоначально мтс оплачивали колхоз оплачивали работу мтс э, чисто в денежной форме потом ввели уже натуральные поставки во многих источниках это критикуется и пишется что Дескать, это был уход от товарно-денежных отношений. То есть люди не понимают, зачем это делалось, кто это пишет. Это именно как раз был шаг от капитализма к коммунизму. То есть именно стремление к увеличению прямого продукта обмена и уменьшение доли товарно-денежных отношений в экономике. Мысли, идеи о ликвидации МТС... Впервые возникли в 29-м году на подъеме колхозного движения, решили, что колхозники, колхозы смогут э, обслуживать технику сами. И, если шлось в 2029 году уже было для пробы э, технику МТС, передали несколько колхозам. Из этого ничего не получилось, э, технику вернули обратно в МТС. Однако идеи о том, что МТС нужно ликвидировать, э, возродились э, в 1950 году примерно. Ну, уже когда закончилось послевоенное восстановление. И это было настолько сильным течением, что даже Иосиф Иосиф Сталин в своей книге «Экономические проблемы социализма» был вынужден высказаться по этому поводу. Вот позвольте перевести цитату, что пишет Сталин. «Эти расходы, которые понесут колхозы, если они выкупят технику МТС, эти расходы могут окупиться лишь через 6-8 лет». Это может взять на себя только государство. Что значит после всего этого требовать продажи МТС собственность колхозам? Это значит, указывал Сталин, вогнать в большие убытки и разорить колхозы, подорвать механизацию сельского хозяйства, снизить темпы колхозного производства. Продажа колхозам основных орудий сельскохозпроизводства сельско могла бы лишь отдалить колхозную собственность от общенародной собственности, расширить сферу товарного производства. И бы не к приближению к коммунизму, а наоборот, к удалению от него, затормозило, затормозило бы наше продвижение к коммунизму. Поэтому ликвидировали МТС уже только после смерти Сталина в 1958 году. Был принят закон о дальнейшем укреплении колхозного строя. В соответствии с ним МТС реорганизовывались в ремонт технических станции. Вся техника передавалась или продавалась в те колхоли, колхозы или совхозы, на которых она работала, на выкуп этой техники колхозам, совхозам пришлось потратить почти все свои накопления, многие вошли в долги, стали убыточными колхозы. У колхозов не было соответствующей инфраструктуры для обслуживания этой техники, техника ломалась, То есть была такая практика, когда из двух неработающих тракторов делали один. У колхозов не было соответствующих специалистов для обслуживания этой техники. Предложить большую зарплату ремонтникам мы не могли. Специалисты уходили в другие ниши. Техника обслуживалась очень грубо, выходила из строя. Кроме того, была развернута компания по купнению колхозов. Например, число колхоза сократили с 83 тысяч до 45 тысяч. Отменили, опять же подчеркнул, что отменили продуктовые, прямые, натуральные поставки. То есть вернулись опять к товарно-денежным отношениям на селе. То есть это был шаг обратно к капитализму, откат. К середине 80-х годов около 60% колхозов, не черноземные зоны СССР, были уже убыточны. Очень сильный опять же, удар по сельскому хозяйству Европейской части России, особенно не черноземной зоны, нанесла компания по освоению целины. Опять же, идеи о масштабном, крупном, таком разовом освоении Целины высказывались еще до смерти Сталина. Была создана комиссия Немчинова и Лысенко. Лысенко председатель воскнил Немчинов – статистик. Они провели работу и высказывались против масштабного освоения Целины. Потому что еще не были разработаны агротехнические методы, работы на этих степных пространствах, а они должны были отличаться от тех, работ, от тех методов работы, которые применялись в европейской части России, СССР, простите. Только после смерти Сталина Лысенко был снят с дождя, восхнил, и началась масштабная освоение целины. Первые несколько лет, как и предсказывал Лысенко, Солена дала очень большие урожаи, но часть этого урожая попросту была потеряна. Она просто тупо сгнила, потому что не была налажена инфраструктура. После не смогли вывести это зерно в первые годы. После нескольких лет больших урожаев на солене, опять же, как предсказывал Лысенко, началось резкое падение урожайности из-за ветровой эрозии. Пришлось вкладывать большие средства в химизацию, этих земель, порошений земель. Если посмотреть статистику по урожайности зерновых, то можно увидеть, что она от года к году очень сильно скакала в конце 50-х, начале 60-х годов. Из-за того, что целина кто давала урожай, то не давала. В некоторые годы даже не могли собрать семенной фонд в целеных земель. Дошло до того, что в 62-м году были снова введены карточки на продукты. Плюс к этому была большая кампания по внедрению кукурузы в сельскохозяйство. У меня есть географический атлас с 1955 -го года. И там экономическая карта сельскохозяйственная. И я помню, что там на этой карте были отмечены районы внедрения кукурузы. Что мне врезалось в память, ее внедряли даже на Камчатке, в центральной Камчатской низменности, в долине реки Камчатки, где она, ну, естественно, для нее нет условий для вращения. Эта кукуруза вытесняла посевы кормовых и технических культур. Урожайность, опять же, от года к году прыгала, потому что кукуруза не, для, не, для, не подходит для климата не черноземной зоны СССР. куда ее активно внедряли. Даже в Вологодской и Костромской областях э, пытались сажать кукурузу. Именно такими волевыми командными методами. Что, вот э, все вот это, ликвидация МТС... Э, Освоение целины, укрупнение колхозов, внедрение кукурузы. Все это вместе в комплексе привело к кризису на селе, к концу управления Хрущева. Также были крупные изменения в системе управления хозяйством СССР. Были введены так называемые совнархозы, Советы Народного Хозяйства. Они существовали, еще, первые советы народного хозяйства появились сразу после революции. Исчезли, были они в 20-х годах, исчезли в 30-х. Были введены уже наркоматы, но впоследствии министерства отраслевые Идея совнархозов заключалась в чем? Как предполагалось, что это сократит излишнюю за бюрократизированность и централизованность в управлении хозяйством и приблизит руководство отраслями, скажем так, ближе к земле, то есть к непосредственным предприятиям и хозяйствам. Были введены параллельные райкомы, обкомы, то есть был обком промышленности, Обком по сельскому хозяйству, что привело к путанице дезорганизации. По сути, что, что получилось из совнохозов, то есть отменили отраслевые министерства и сделали совнахоз по областям, по республикам. Получились такие маленькие министерства в миниатюре, не, не более того. Впоследствии совнархозы стали укрупнять, они стали разрастаться. Стала очевидна бессмысленность этого нового введения. И после снятия Хрущева совнахозы были отменены и опять вернулись к отраслевым министерствам. Хотелось бы отметить отмену и Хрущев, отмену постановления 10 декабря 35, если не ошибаюсь, года об обвешивание, обмирование о продаже продукции низших сортов по ценам продукции высших сортов, о сокрытии ресурантов цен от потребителя, от покупателя. За эти преступления была введена ответственность до 10 лет. По Хрущеве эту статью отменили. Ну, то есть как можно сказать, по факту де факто можно стало обвешивать и обмиривать покупателей также была уничтожена система МПЭ, то есть система рационализаторства метод повышения эффективности что привело к резкому упадку рационализаторского движения в ссср вот в купе я опять же хочу подчеркнуть что все эти нововведения, это не было идеей вот одного только Хрущева, что вот он как чертик такой из табакерки выскочил, дурачок такой, и вот он тут все это наколоброзил, напутал. Нет. Все вот эти идеи, мысли, все существовали еще до войны там, и до смерти Сталина. Просто при Сталине людям, которые пытались эти идеи воплотить в жизнь, им не давали ходу. После смерти Сталина эти люди прорвались на высшие командные посты. Их идеи стали востребованы. По какой причине сказать сложно, то ли Хрущев в пику Сталину это делал. Но тем не менее, поддержка этих людей нашлась. МТС были ликвидированы. Была освоена целина. Эк -э -э -эк -эк -эк -эк -эк -эк Экстенсивным путем. Все это привело к к кризису в сельском хозяйстве в экономике кстати в связи с чем и был собран внеочередной 21 съезд КПСС я думаю о котором более подробно расскажет уже наш следующий участник мне все спасибо спасибо, все верно заметил Платон единственное что хотелось бы поправить указ об обмеривании, обвешивании припрятывании продукции он был, по-моему... Конечно, товарищ, поправитесь, я ошибаюсь, но, по-моему, он от 29 -го года. И еще один момент хотелось бы заметить, что вот это вот все, о чем говорил Платон, вот как бы ко всему этому еще купить то, что само советское хозяйство, да, сама социалистическая экономика, если мы возьмем, мы на одной из передач рассматривали эту экономику, отдельную передачу даже этому посвятили, то есть одной из основ ее было структура планирования, то есть госплан как научное учреждение, именно, именно как научное учреждение, которое изучало Вопросы планирования, вопросы потребностей для развития социалистического общества и так далее. Вот, Соответственно, здесь все, все, все вот эти вот нововведения, так сказать, они привели к формализации работы этого госплана и, по сути дела, превратили его из научного учреждения в некое формальное которая свою функцию уже основную перестала нести и свелось к работе в простой формалистике. Вот. Все это неизбежно привело к нарушению планомерного развития страны, планомерному развитию промышленности, производства, сельского хозяйства, Вот о чем товарищи говорили ранее. Вот. И свелось, начало сводиться точнее к банальному латанию дыр и вот собственно вот об этом я хотел бы попросить рассказать андрея во что это вылилось в частности вот в период шестой пятилетки да я думаю что нужно будет начать прежде всего с шестой пятилетки да? Она была намечена на 1956-1960-е годы. На волне успехов, на вот как раз на этой волне успехов пятой пятилетки. Шестая пятилетка была призвана к тому, чтобы сделать такой, можно сказать, скачкообразное, сделать скачкообразное движение в плане, Догнать США в экономическом отношении. Ну и помимо, естественно, США и страны Западной Европы, развитые страны, ну, естественно, Западная Европа, Германия, Францию, Англию. Ну, то есть в тех отраслях, в которых мы отставали. Вот. Ну, хочется отметить, что первое бросается в глаза при знакомстве с пятилетним планом, это то, что он весь... Нацелен был на научно-технический прогресс. Вот если, допустим, брать по отраслям, то намечалось, намечалось развитие на электроэнергетике, химической промышленности, радиотехнической, электроники, приборостроения. Вот если более подробно да, говорить, то какую отрасль, отрасль гражданской обороны не взять, предполагалось ускоренное развитие различных видов продукции и технологий, по которым СССР на тот момент отставал от крупнейших капиталистических стран. При этом речь шла не, не о каком-то медленном устранении этого отставания, как я уже ранее выше сказал, а скачкообразном рывке вперед. То есть для того, чтобы все-таки, как минимум, я думаю, значительно сократить это отставание. Только вот в качестве примера могу привести следующее. Производство низколегированных сталей планировалось увеличить в 17 раз. Холоднокатного листа в 4 раза, автоматических и полуавтоматических линий и оборудования для автоматических цехов и заводов в 5 раз. Литейного оборудования не менее чем в 8 раз. Синтетические, производство синтетических волокон предполагалось, увеличить, производство синтетических волокон предполагалось увеличить, увеличить в пять раз. Также могу отметить, что другой особенностью шестилетнего плана был решительный сдвиг специализации производства в отличие от прежней его замкнутости в пределах отдельных предприятий и министерств. Вот наиболее наглядно это можно... Посмотреть по тенденциям, которые проявились в планировании специализированного производства изделий машиностроительного комплекса. Вот допустим, таких изделий, как литье, различных штамповок. Однако, но здесь еще необходимо будет отметить, что практически отсутствовало, что Естественно, вот это производство практически отсутствовало в предыдущий период как самостоятельное, а предполагалось введение вот как раз вот этого производства на самостоятельный уровень. Дальше можно перейти к тому, что, вот допустим, как раз вот в эту пятилетку также предполагалось увеличение мощностей, сталилитейных заводов это получается хотели выйти на общие мощности в полтора миллиона тонн в год и ряда специализированных литейных цехов тоже предполагалось эти специализированные литейные цеха предполагалось вывести на мощность 150 тысяч тонн это вот допустим такой цех как цех на Павлодарском комбайном заводе. Также планировались и другие мероприятия в том же направлении. К примеру, организация производства стандартного инструмента исключительно на специализированных инструментальных предприятиях и почти полное обеспечение потребностей в запасных частях. ну То есть это тех же тракторов, сельскохозяйственных машин, Предполагалось производство вот этих как раз запчастей, увеличение производства этих запчастей на специализированных заводах. В принципе, если дальше продолжать да, ознакомление с планами шестой и пятилетки, то также следует сказать, что планировалось значительное увеличение уровня жизни советского населения за счет повышения личного и общественного потребления. Ну, в принципе, об этом можно много рассказывать, приводить различную статистику. Но я предлагаю, допустим, далее обсудить и рассмотреть такой вопрос, как анализ первых трех лет шестой-пятилетки. Вот если брать непосредственно вот анализ этих трех лет, то можно начать с того, что в в конце пятой и уже в начале шестой пятилетки стали видны изменения в общественной экономической системе, которые негативно сказались вообще на развитии, экономич... на развитии экономики СССР. Вот, допустим, темпы экономического роста страны в этот период, хотя и оставались по-прежнему по высокими, продолжалось, но продолжалось также... Быстрое повышение уровня жизни населения, количественный и качественный рост просвещения и здравоохранения, но также уже стали видны деструктивные моменты. Вот в то же время, в первые три года шестой пятилетки, наметились, я о чем сказал, резкие деструктивные элементы. Это так можно посмотреть, вот допустим. Заметился, заметился по сравнению с предшествующим периодом. Вот вот мощности, мощности в машиностроении. За счет, допустим, кузнечно прессового оборудования. Если вот брать непосредственно по цифрам, если посмотреть на данные первой пятилетки, то там мы увидим, что ежегодно как раз парк кузнечно-прессового оборудования и металлорежущего оборудования увеличивался на 100, 125 тысяч штук. По металлорежущим станкам, Ну это я указал, кузнечно-прессовое оборудование насколько оно увеличилось на 125 тысяч, тысяч штук, по металлорежущим станкам за... Три, за Три года шестой пятилетки уже произошло снижение до 70 тысяч. Также наиболее заметным оказался спад в темпах роста производительности труда в промышленности. Для оценки темпов роста воспользуюсь, хотя и не свободным они а недостатков, наиболее точным из имеющихся по годовых оценок, которые приводят Американский экономист на вот допустим, он, он пишет, что согласно подсчетам, которые были им сделаны, среднегодовые темпы роста гражданской советской промышленности уменьшились с 9,6 за время пятой пятилетки до целых 7,1 в 1956 по 1958 год. Он отмечает, что это очень заметное падение темпов роста за такой короткий срок. Однако самым тревожным было драматическое падение темпов роста производительности труда в два раза. Это с 6% в течение всей пятой пятилетки до 3%, которые обозначились в 1956-1958 в году. Ну и на в фоне всего этого, да, и помимо этого, хочется еще сказать, что со смертью Сталина и отстранения сначала Молотова, потом уход, арест и убийство Берии, одного из, на мой взгляд, талантливейших хозяйственников того времени, ушли также ряд тех людей, которые бы, которые бы смогли вывести советск, советскую экономику на более высокие, наверное, темпы роста, но, к сожалению, этого не случилось. Естественно, на фоне всех подобных неудач был создан внеочередной 21-й съезд Коммунистической партии Советского Союза, он проходил в 1959 году с 27 января по 5 февраля. Здесь, я думаю, что прежде чем начать с итогов съезда, да, с главной конвы этого съезда, то следует начать с того, что на нем был принят план семилетний план с 1959 по 1965 год. Ну, здесь можно сказать, что, да, как я уже ранее упомянул, на фоне всех неудач, которые были, которые были Который, вернее, которая обнаружила шестая пятилетка, семилетний план также предполагался в том, предполагался обеспечить рост и снижение отставания от ведущих капиталистических стран для для обеспечения вот этого как раз колоссального роста предусматривалось быстрое увеличение выпуска продукции, строительства и особенно продукции машиностроения. Машиностроение планировалось нарастить, увеличить, вернее, или нарастить, кому как нравится, в два раза, то есть это со среднегодовым темпом, если взять по годам, то это составляло 13-14%. Очевидно, что увеличение численности занятых могло обеспечить лишь небольшую часть намеченного прироста продукции, строительства и машиностроения. Основную часть предполагалось осуществить за счет роста производительности труда и других мер по повышению эффективности как раз этого труда. Но, как показала практика, вот величественные планы семилетки, как тогда было принято называть, начали разбиваться от те, те дефекты тогдашнего советского общественно экономического механизма и структурные дефекты, о которых я уже упомянул ранее. Очевидно, например, что обширная программа создания специализированных производств требовала огромных капитальных вложений. Общий объем этих вложений в машиностроение в контрольных цифрах не указывался, в отличие от капитальных вложений в другие отрасля промышленности. Значит, он был намечен намного выше среднего роста по промышленности. Основная его часть шла, безусловно, на оборонную промышленность. И для запланированного создания специализированных производств, столь грандиозных масштабных средств. Конечно же, для этого проекта средств, естественно, бы не хватило. Реально, реально было осуществить лишь небольшую их часть. Последствия такого провала, конечно, тоже достаточно, достаточно на сегодняшний день очевидны. Но, допустим, если брать более подробно, то реконструкция... Распределение капитальных вложений в промышленность. Семилетки показывают, что резко возрастали капитальные вложения в две отрасли. В, контроле, в контрольных цифрах не указаны, нацеленные в основном на военные нужды. Это цветная металлургия и машиностроение. Но преимущественно, конечно, машиностроение было оборонным. Рост продукции машиностроения в отраслевом разрезе был приведен по приборостроению, особенно, вот, допустим, хи, особенно химическое уделялось внимание развитию химического оборудования. Даже производство технологического оборудования для литейной промышленности намечалось с ростом лишь в 2,3%. И максимум в 2,4 раза, что плохо согласовалось с грандиозными планами по строительству специализированных литейных цехов и заводов. Допустим, если анализировать все планы семилетки, которые были приняты, то можно сказать, сделать, сказать одно: что советское руководство положет собственной статистики. Если исходить из намечив... намечившегося объема капитальных вложений и наличия основных фондов на начало семилетнего, намеченный в ней рост национального дохода не выключил чрезмерно нереалистично. Вот располагая основными фондами, это, если брать подробно по цифрам, то это 300 миллиардов рублей, рублей семилетний план предусматривал капиталовложений уже на... 220 миллиардов, что с учетом возмещения выбытия фондов в размере 15% обеспечило их рост примерно на 60%, то есть в таком же объеме, что и рост национального дохода. Ну, однако, как уже тогда показал Кваша, вышедшая в 1959 году книге Амортизация сроки службы основных фондов ⁇ восстановительная стоимость основных фондов в СССР была примерно в полтора раза выше, чем балансовая. То есть как раз вот эта диспропорция нам сейчас и показывает о по нереалистичности планов, которые были сделаны вот в уже в очередной семи лет. Естественно, естественно Тех результатов, которые были намечены, к сожалению, достичь не удалось. Но скажу очень примечательную в конце. Все-таки оценку, которая была сделана на заключительных, заключительных речах и вообще, так сказать, в заключении в 21 съезда, КПС, это, то есть там отмечалось, что наконец-то СССР может приступить к строительству коммунизма, к обеспечению материально-технической базы. То есть, также говорилось, что в связи с успехами, которые были достигнуты в результате последних лет, Реставрация капитализма в нашей стране невозможна. Мы теперь уже не находимся в окружении капиталистических стран. Мы начинаем, уже фактически распространили социалистический строй, ну, социализм на многие страны. Поэтому мы сейчас приступаем к пошаговому строительству коммунистического общества. Но, как показала история, к сожалению, реставрация капитализма в нашей стране все-таки произошла. Чему, естественно, способствовало, способствовал крах шестой пятилетки, неудавшийся план седьмой пятилетки, который был изначально деструктивным. У меня все. Спасибо, Андрей. Спасибо. И я, я, просьба, товарищи при приведении цифр все-таки озвучивать источники то есть я надеюсь товарищи источники эти под роликом приведут Просто для того потому что у зрителей всегда возникает вопрос откуда берутся цифры вот. ну вот то о чем сказали предыдущие выступающие как раз таки наглядно нам показывает что в принципе деструктуризация и противоположные тенденции коммунизму они охватили, начали охватывать и охватывали все, все более и более практически все сферы нашей, нашего, нашей жизни, как культурные, как идеологические, как промышленные, производственные, так и общественные. И, соответственно, начала формироваться вот эта вот сама вот эта вот деструктивная среда, которая я как пену выбрасывала из себя продукты своего производства в виде так называем, последующих политических деятелей в кадровом разрезе, да, если мы берем либо постоянно метущихся и колеблющихся представителей нашей так называемой творческой интеллигенции в лице так называемых, ну наверняка помнят такое расхожее выражение, шестидесятников. И вот об этом я хотел бы попросить рассказать Эдуарда. Да, еще раз здравствуйте. В общем-то, здесь вы весьма правильно сказали, что вот она, по сути, гнилое семья именно тогда и зародилось, вот это вот раковая опухоль, которая в перестройку и вылилась. И чтобы показать основные вот тенденции того периода, зарождающиеся предательской вот этой вот клики, то можно разобрать пару просто биографий, допустим, политических деятелей, которые уже в перестройку активничали. То есть, вот, например, Ельцин. Uh, у него в принципе такая ну, uh, биография получилась, что он после того, как отучился, uh, пошел работать и как бы работал хорошо весьма продуктивно, очень быстро рос в карьерной лестнице. И в итоге в 1961 году вступил в КПСС. И тогда не было заметно, что он ну, показывал какие-то такие отклонения. Единственное, что его товарищи, которые с ним работали на местах там, и на предприятии, и уже и в партии, они замечали, что вот он уже тогда был довольно властолюбив, эгоистичен, но при этом был весьма исполнителен. Дальше он, допустим, рос так по карьерной лестнице уже в партии, когда с работы перешел на партийную работу там, и дошел в итоге до того, что стал в Свердловске первым секретарем обкома, то есть фактически руководителем Свердловской области. Или вот, например, Горбачев, который у него немного другая история, он сам по себе отучился в МГУ, а МГУ, ну мы знаем, что такое, и потом был, ну, в процессе своего учебы в МГУ вступил в КПСС, и его, собственно, по распределению тоже отправили в Ставропольский край, ну, где, откуда он родом. И там он работал в прокуратуре. В прокуратуре же он и 10 дней не проработал, как проявил инициативу, и, собственно, в, попал в агитпроп в ЛКСМ, ну, комсомола местного. В принципе, Москва постоянно его поддерживала, то есть были постоянные звонки из Москвы и все такое, что, чтобы он прыгался по карьерной лестнице, ему постоянно была, так сказать, крыша. Он, в принципе, участвовал на 22-м съезде КПСС, он был там депутатом, а мы знаем, что такое 22 съезд, но это в будущем разберем, в принципе. И снова уже на местах, где вот он работал, у него снова уже не очень хорошие отношения складывались с местными, именно те, кто там работал тоже вместе с ним. И как-то не хотелось его дальше продвигать, можно сказать, забуксовал здесь в плане своего карьерного роста. Но у него все-таки уже были дружбы с Москвой, в частности, допустим, с Андроповым. В принципе, в итоге дошел до руководителя крайкома КПСС. Ну, снова же, постоянно просился в разные министерства, но ему часто отказывали. Да, почему часто? Постоянно ему отказывали. Он, в принципе, мог стать и заместителем КГБ, когда вот Андропов там был. Он, по сути, заместителем Андропова мог стать, но ну, тоже не получилось. Но в итоге все-таки в 1971 году стал членом ЦК КПСС, а там уже очень сдружился и с Сусловым, и с Громыко, и Андропов там же был. Ну, собственно, можно вот увидеть, что по сути вся его карьера нашла через то, что связи с Москвой ему очень сильно помогли. Вот, например, еще у нас есть такой деятель, как Яковлев, тоже будем, ну, тоже весьма громкая личность в времен перестройки. Он немножко чуть раньше родился вот этих, поэтому еще и умудрился поучаствовать во Второй мировой войне. Он там на Волховском фронте воевал, получил ранение, госпитализирован. И в четвертом году также вступил в ВКПБ еще тогда было. В принципе, вроде как и достойная вроде, достойная вроде личность, воевал, получил ранение, все такое. Но дальше, в принципе, когда пошел в партийную школу ну, в связи с реорганизацией партийной школы, тогдашней, в принципе, окончить ее не успел и был направлен на работу тоже в Агиппроп, только в Ярославле. Там, собственно, работал э, до момента, пока его не перевели в Москву. В Москву, когда его перевели, в принципе, там тоже пошел э, спокойно вроде как работал, вроде никаких вниманий не привлекал, но будучи, ну, со временем написал одну статью, э, если мне память не изменяет, э, называется она «Против э, антиисторизма», что ли, или как-то так. Она, собственно, вызвала довольно большой ажиотаж в 70-х, в 73-м году в итоге его просто сняли с работы, и он, по сути, в Канаде провел 10 лет до начала перестройки, когда его вытащили там, ну и пошли известные события. Также вот есть у нас, например, Шварнадзе. Шварнадзе тоже у нас, получается, выпускник, ну как тоже, если, допустим, прошлая личность, она не успела закончить партийную школу, то Шварнадзе как раз-таки это выпускник как раз партийной школы при ЦК Коммунистической партии Грузии, тоже пошел на комсомольскую работу. Тоже спокойно вроде как работал, при том продуктивно тоже, но, ну как, но рос в принципе вполне себе спокойно, дорос в итоге там до руководителя, ну, первого секретаря ЦК Грузинской коммунистической партии и в принципе начал чистки. То есть он вроде как пришел на, на лозунгах, что будет бороться с коррупцией и ну, разного рода приписками, там, тенево, теневым, теневым сектором, который тогда появился как раз благодаря хрущевским ну, Косыгинским реформам. Ну и тоже пошли уже, в принципе, руководил ЦК Грузии до самой перестройки, там уже пошли тоже известные события. Ну и насчет того, шестидесятников и интеллигенции. Даже, не думаю, не стоит разбирать отдельные какие-то личности, потому что у всех у них биографии на самом деле очень даже похожие. То есть в основном это начало их карьеры как раз примерно вот при смерти Сталина, когда они восхлавляли в своих стихах, поэмах, там, песнях возглавляли воина второй мировой великой отечественной возглавляли сталина возглавляли героев коммунистов а как началась так называемая вот теперь хрущевская в принципе пошло уже но ну, первые намеки на то что они и не очень-то хорошо относятся к советской власти вот например был такая личность рождественский он как-то поссорился ну, был съезд литераторов там он поссорился с Хрущевым, там Хрущев ему высказал не очень приятно, и в итоге на него начались так называемые гонения, которые они позже потом так будут яростно о них кричать. И в основном эти гонения заключались в том, что их просто перестали публиковать в газетах так часто, как им бы хотелось. То есть там не было такого, что их, допустим, ну вот именно, допустим, насчет этой личности, что его как-то сажали или тому подобное. Чисто просто перестали публиковать в таких больших тиражах и так часто. Но, собственно, все же вот эти личности, они закончили тоже весьма известно, в принципе, допустим, Евтушенко это у нас вообще в США уехал, вот он как раз с 1 апреля 2017 года вот 2017 умер там в США. Или, вот например, Михалков, всем известный, который сначала тоже начинал делать такие фильмы, как свой среди чужих, чужой среди своих, восхваляющий чекистов и тому подобное. А потом, как, допустим, пошло время, когда дали такую большую свободу, так сказать, снимал такие фильмы, как «Утомленный солнцем-2», допустим, всем известные, где там уже, а, не буду даже рассказывать, даже стыдно как-то. Ну, в принципе, вот такая тенденция у них у всех была, так называемые «шестидесятники», ну просто, когда дали, ну, начала появилась такая возможность, когда можно было безнаказанно поливать э, советскую власть э, грязью, то они очень даже активно воспользовались. Ну и подводя итоги, в принципе, можно вот заметить всю вот эту тенденцию, которая развивалась, э, когда Хрущев э, пришел к власти и, допустим, запретили э, на членов партии заводить уголовные дела ну и вот с, диссидент, ну, с диссидентами разного рода и творческой интеллигенции так сказать ну, собственно вот спасибо здесь следует отметить пару моментов Ну, первое что касается нашей так сказать интеллигенции вот, то в принципе здесь как показывать практика да и как показать весь исторический опыт но сложно не согласиться с Владимиром Ильичем, который дал ей абсолютно точную оценку. Именно вот о таких он совершенно конкретно высказался. Вот. Что же касается кадровых моментов, да, то здесь... Как раз таки актуально вспомнить фразу Иосифа Фессарионовича, когда он говорил, что кадры решают все. И был в этом плане абсолютно прав. То есть если мы посмотрим период, ну, скажем так, условно сталинский период, да, то мы видим, что те товарищи, которые наиболее положительно себя проявляли в каких-то аспектах и в каких-то сферах, работы, они неизбежно выдвигались наверх для, и вперед, для того, чтобы смогли могли дальше еще больше пользы приносить общественному делу. Вот. И, а уже в период Хрущевский, да, условный, да, мы видим, что примерно методика-то также работала, да но только здесь вектор уже другой. Был применялся. И, соответственно, вот то, о чем сказал Эдуард, мы, в принципе, вполне смогли видеть уже и были тому очевидцы, кто застал время перестройки, да, каким образом вот эти кадры решили все. Вот. И здесь хотелось бы сказать, что кадры действительно решают все. Вопрос именно в целеполагании. То есть какая цель в работе с этими кадрами стоит. И здесь мы видим как раз-таки в один период сталинский это цель на построение коммунистического общества и развитие советского общества. Вот. А во втором случае это усиление буржуазных тенденций движения к капитализму. Собственно, это вот по выступлениям наших товарищей я хотел бы заметить. да. Вот. И теперь у меня вопрос к Юрию. Есть ли у нас вопросы от зрителей? Да, добрый день, добрый вечер. Вопросы есть. Первый вопрос. Что помешало вернуться к сталинской экономике? Уйти от реформ Хрущева? Или почему побоялись Хрущева? Кто ответит, товарищ? Я могу, я могу попробовать ответить. А, пожалуйста, Андрей. Что помешало? Но дело в том, что как раз после смерти Сталина вот эти деструктивные элементы, которые были преобладали при, при, в обществе, в тогдашнем аппарате. Просто те люди, которые, как уже сказал Слава, Вячеслав, кадры решили все. По сути, те партийные деятели не захотели, чтобы вот хозяй, хозяйственная деятельность ушла из партийного руководства, вот это, в принципе, помешало. Боязнь того, что тебя отстранят от власти. Спасибо. Я М -м. еще... Можно вопрос? Да, да, да. Вернее, дополнение немножко. Что нужно понять, кому помешали. То есть, если у нас есть понимание того, что, собственно, при власти были те люди, которые добивались своей цели, да, то есть, как бы, вот они а, свергли каким-то образом, путем заговоров, может быть, отравления, мы не знаем, как это все происходило, точно у нас, как бы, документов нет, но мы, как бы, видим, что вот эти эта группа людей пришла в, к власти. Возникает вопрос, как бы, ради чего они должны были возвращаться к тому, с чем они, собственно, и боролись? То есть, кто? Кто должен был этот вопрос решить? А, актив... Партийный актив, вообще-то, как бы эти вопросы мог бы решить. Но люди не понимали, что им нужно делать, как им нужно делать. Поэтому и не было той силы, которая, ну, объективно ее не было, которая могла бы вернуть это назад. Просто не было той общественной силы. Вот мы это для себя должны учесть и сделать соответствующие выводы. Абсолютно согласен. Пожалуйста, Юра, следующий вопрос. Второй и последний вопрос. Почему Молотов, Берия и их группа не смогли устранить Хрущева и позволили очернить Сталина? Почему НИЗы тоже не отреагировали? Товарищи, кто ответит? Тут отчасти мы уже затронули как бы эту тему, отвечая на первый вопрос. Да, Дима, пожалуйста. А... Ну, основной момент, в принципе, это, на мой взгляд, тот же вопрос, что и был задан перед этим, только немного сбоку. То есть, каким образом а, они не смогли устранить хрущево? Почему они этот процесс не увидели? Почему они смогли, не смогли бы пресечь в зародыше? Это хороший вопрос, но мы на него как бы отвечали в прошлых передачах. То есть там нужно долго разбираться, что именно партия действовала в режиме жесточайшего цей-нота, что не было понимания, что приходилось, собственно, заниматься хозяйственной работой и так далее, и так далее, и так далее. Этот момент понятен. Да, Потом был, соответственно, не было понимания, как решить эти кадровые вопросы, как создать иммунную систему, то есть каким образом партию, собственно, от хозяйственной работы освободить, каким образом с нее эту нагрузку снять, переведя ее, собственно, на работу трудящихся, то есть именно передать это дело в управление диктатурой пролетариата, а с самой партией из самой партии организовать иммунную систему диктатуры пролетариата, которая будет мгновенно как обеспечивать безопасность, так и пресекать попытки... Э контрреволюции. Да, вот этого понимания у них не было, теоретического. Соответственно, потому что не было такого опыта, к сожалению. Плюс мощнейший удар. Да, про это мы тоже говорили, что Советский Союз продемонстрировал феноменальную устойчивость, феноменальную способность противостоять внешнему давлению. Эта способность была огромна, она была феноменальна, она не знает пределов в истории человечества, но, тем не менее, она была конечна. И ее ресурс так и был подорван. То есть как Берия мог это остановить после того, как был убит. Ну, то есть, если мы рассматриваем этот вопрос, почему они не вернулись в 5, то ну, как бы бери убили, да, Молотов пытались организовать соответственно соответствующие действия. Но опять же, на среднем и низшем уровне, тут то, то на том самом уровне, если мы вспомним, который в свое время, там, допустим, остановил попытку Троцкого захвата власти именно средний и низовой уровень вот партийных работников, собственно, присек это действие, да. Там было, ну, я понимаю, что, может быть, уже кому-то набило оскомину, но, извините, 6 миллионов. 6 миллионов тех самых низовых, ком, низовых коммунистов, которые работали внизу, которые стали политруками, их не оказалось. А это, извините, огромная сила. Если мы понимаем, что авангард, ну, это не, всегда небольшое количество от населения, то это огромная-огромная потеря и как бы у них не оказалось до да, той силы на которую они смогли опереться да это тоже печально но это нужно понимать себе что здесь вопрос не в том что история идет по тому руслу которая там кому-то кажется правильным или неправильным история идет по тому руслу по которому ее толкает воля конкретных людей и если этих конкретных людей нет то они то, ну, в достаточном количестве, в достаточной воле, с достаточным пониманием, то как бы история идет по другому направлению. Спасибо. Здесь еще в дополнение хотелось бы сказать, Дима, спасибо, это очень верно подметил и вскрыл э, проблему. А, здесь важно даже понимать не то, почему или как не смогли этому помешать, а как нам действовать в будущем, в дальнейшем для, для того, чтобы они, это не повторилось то есть нам необходимо прежде всего эти вопросы изучить изучить эти ошибки вот, и не допустить их в будущем, вот именно это нас сейчас должно интересовать вот, собственно Юра, есть еще у нас вопросы или больше нет? нет, все на сегодня все. Так, ну что ж, товарищи, тогда, в принципе, я считаю, сегодня что намечено было осветить в рамках текущей передачи. Товарищи с этим блестяще справились. Вот Единственное, что я на правах ведущего, как обычно, постараюсь ну, подвести некоторые итоги и высказать э, свою позицию. То есть мы на основе вышесказанного увидели что все вот эти вот ну и в предыдущих передачах мы это разбирали что э, все вот эти тенденции э, по определенным объективным э, субъективным э, показателям они э, нарастали и соответственно э, охватывали уже по сути дела все отрасли человеческой и общественной жизни вот и скажем так нарастая они из каких-то стихийных каких-то разрозненных направлений начали оформляться в магистральное направление которое для движения которого необходимо было сломить последние препятствия это провести ликвидацию остатков социалистических отношений в производстве и отказаться от самой диктатуры плентриаток как от власти обеспечивающей все вот эти социалистические преобразования но об этом мы поговорим в наших последующих передачах вот собственно что хотелось бы еще добавить это то о чем я говорю всегда значит во первых те кто хотят участвовать в наших эфирах впоследствии вот пишите на нашу почту info ледокол собака gmail.com значит заходите на наш открытый голосовой канал дискорд, ссылки будут под роликами. И еще одно объявление касаемо конкретного доклада. В ближайшее время наши товарищи подготовят и сделают доклад более развернутый. Вот Андрей об этом сегодня уже упоминал. Вот. Доклад на тему крах шестой пятилетки и внеочередной 21 съезд КПСС. А вот. времени этого доклада, о времени этой лекции, ну или доклада, неважно, будет, естественно, сообщено дополнительно на наших средствах информации. Вот. Позиции и фактура, и тенденции сегодня, товарищи, то есть нашими выступающими, нашими товарищами сегодня были обозначены, надеюсь. Надеюсь, понимание хоть и немного, в этих вопросах у наших зрителей от сегодняшней передачи улучшилось. вот а дальнейшее разбирание этих вопросов, но ну, это зависит по большей в большей степени от вашего желания. Поэтому я все-таки позволю себе закончить передачу своей своей традиционной фразой. Читайте, изучайте, думайте, анализируйте. Вот, а мы с вами прощаемся. Я, я с вами прощаюсь в качестве ведущего. С вами было информагентство Ледокол. Спасибо нашим участникам. Спасибо за внимание. До свидания.